Но давайте остановимся на росте, да, то есть на росте зарабатывать больше. Кто хочет больше зарабатывать, поставьте плюсики. Ну, пока, пока не пришли плюсики в чат, да, то есть <coughs> предпоследний вопрос был. А если поставщик света ворует сотни тысяч раз больше, чем я? Ну, давайте здесь тоже, наверное, поделюсь своей определенной историей. У меня есть друг. Два хороших друга, они татарами являются, когда я еще в Казани был, мы с ними познакомились, дружили, дружим. Сейчас меньше встречаемся, но просто мне рассказали историю. Извините, что, может быть, я ее вношу, но так более живее будет. Да? То есть, это, это важная история, которую я довожу до своих клиентов. То есть, история связана с тем, что. Не надо ссылаться, я буду воровать, потому что другие воруют больше, и поэтому я тоже ворую. Вот это не совсем правильная история, да? то есть или поставщик ворует больше, чем я. Вопрос, что каждый ответит за себя сам, и здесь примеры я привожу. Да? То есть зашел спор, ну, не спор, а просто мне там мусульман, ребята сказали, мясо не халяльное, я не знаю, я не могу подтвердить точно где-то покупал мясо, халяльное оно или нет, я его есть не могу. Я говорю, слушай, ну какая разница, да, ну допустим, я бы купил, да, спросил у человека халяльное мясо или не халяльное, а он бы мне сказал халяльное, а он на самом деле таковым не является. Он говорит, нет, погоди, тут все по-другому. У нас устроено следующим образом. То есть мы приходим, спрашиваем, ты мусульманин, правоверный или нет, а продавец говорит, да, мусульманин. Если он мусульманином не является, а сказал, что он мусульманин, он... Он обманул меня, он обманул Аллаха, он не прав, да, и он за это будет отвечать, на мне греха нету. Я у него после этого спрашиваю, мясо халяль, если он правоверный мусульманин и говорит, что мясо халяль, а оно таковым не является, то в этом случае это, это опять его грех, да, и то есть опять он перед Аллахом будет отвечать, а не я отвечать. Я со своей стороны все сделал правильно. И поэтому вот эта вот философия, да, я живу, потому что я, я краду, потому что меня постоянно обманывают, потому что меня обманывают поставщики, они воруют больше. Ну то есть базовая, да, очень много в России таких людей, которые говорят, я буду воровать, потому что меня другие обманывают. Но здесь немножко другая, другое понимание должно быть. Вас обманывают, потому что вы воруете, да, потому что здесь из-за того, что вы воруете, вас тоже вокруг все начинают обманывать. Что все и что и познешь. И поэтому то есть для меня это сейчас там в абсолют возведено, да, мне нравится музыка, я покупаю ее в iTunes, плачу правообладателем. Мы смотрим фильмы только там через Apple TV, заплатив непосредственно людям-создателям этого контента. Да? Если мне нужен какой-то инфопродукт, я его только покупаю. Это никакие не складчины, это, это вопрос в том, что я уважаю человека, который делится своей информацией. Ну и мне, соответственно, за это воздается. Да? То есть я знаю, что у меня совесть чистая, я сплю спокойно и денег у меня от этого становится только больше. Потому что, опять-таки, это постулат, это поведение богатого человека, а не бедного человека. То есть, когда ты постоянно пытаешься кого-то обмануть, где-то кого-то обхитрить, в конечном счете, тебе же это и вернется. Может быть, много внимания этому уделил, ребят, я извиняюсь, для меня это очень важный вопрос, одна из концепций, которую я стараюсь донести. Для, для своих клиентов, потому что если вы это усвоите и поймете, и будете это культивировать в своей семье, вы увидите, как изменится жизнь и вопрос увеличения доходов, что активного, что пассивного у вас стоять не будет.